Зачем вообще менять систему отопления, если все сделан застройщиком? Какие материалы нам понадобятся? Что входит в перечень работ? Теперь про стоимость. Всем привет! Сегодня расскажу, сколько стоит замена системы отопления в 2021 году на примере двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Red Site. Вы спросите: зачем вообще менять систему отопления, если все сделан застройщиком? Ответов на этот вопрос три: первый застройщик использует самый дешевый материал для монтажа системы отопления, даже в комплексах бизнес-класса. Второй. Застройщик использует тройниковый способ монтажа системы отопления, а это значит, что большое количество соединений остается в стяге и в случае протечки вы узнаете об этом тогда, когда уже будет совсем поздно. Третий. Трубы отопления – это зона ответственности собственника. В случае протечки юридическая ответственность лежит полностью на вас. Поэтому для монтажа системы отопления мы применяем исключительно проверенные и надежные материалы, а также используем лучевой способ монтажа. Какие материалы нам понадобятся? Встроенный коллекторный шкаф, комплект коллекторов из нержавеющей стали стаут на три выхода, труба из шитого полиэтилена на рехау штабиль 16 диаметра, монтажная гильза рехау в количестве 6 штук, утеплитель для труб энергофлекс красного и синего цвета, угловой мультифлекс 3 штуки, г-образная трубка рехау 6 штук, резьбозажимные соединения рехау 12 штук. Теперь что входит в перечень работ? Монтаж коллекторного шкафа, прокладка труб отопления, установка коллекторов отопления, монтаж мультифлексов, монтаж радиаторов отопления. Коллекторный шкаф уже смонтирован, он у нас встроенный, эта стена у нас сделана из кирпича если это был бы монолит то шкаф был бы накладной и выступал бы из-за плоскости стены на 10 сантиметров у этого шкафа имеется вот такая крышка ее по желанию можно смонтировать внутри коллекторного шкафа мы видим два коллектора отопления подача и обратка две запорные ароматуры в виде шаровых кранов также есть термометры на которых можно видеть температуру теплоносителя и два автоматических воздухоотводчика. То есть при появлении воздуха в системе он стравливается и делается так, чтобы была максимальная отдача от теплоносителя. Трубы отопления мы прокладываем по полу, замотав их в утеплитель синего и красного цвета. Дополнительно мы кладем сетку, она идет в картах 0,5 на 2 метра и к этой сетке мы пристегиваем пластиковыми хомутами трубу, для того, чтобы не нарушать гидроизоляционное покрытие на полу. Вся труба идет целиковая От коллектора до самого потребителя Вот вы можете видеть Идет непрерывная труба Без каких-либо дополнительных соединений подачи и обратка До самого прибора отопления Здесь у нас угловая трубка Боковой мультифлекс И сам прибор отопления В данном случае это стальной трубчатый радиатор Вот этот вот угловой мультифлекс Позволяет сделать выводы труб отопления из стены, а не из пола. Когда мы делаем из пола, то приходится подрезать чистовое покрытие, это некрасиво. Вот это вот самый оптимальный и эстетичный вариант. Теперь про стоимость. Замена системы отопления в двухкомнатной квартире с учетом трех приборов отопления по материалам обойдется заказчиком в 43 тысячи рублей, работы обойдутся в 42 тысячи рублей. Также рассмотрим, к примеру, однокомнатную квартиру с двумя приборами отопления. Здесь уже материал обойдется в 29 с половиной тысяч рублей, работы обойдутся заказчику в 30 тысяч рублей.